Дело в том, что эти прошлые воплощения, они э, в себе несут и ресурсы, и потери. То есть есть воплощение, где э, была ситуация, вы ее прожили, и это стало частью вашего опыта. И у души есть как будто бы такое безмолвное знание о том, как делать. А есть ситуации, которые вы ну, как бы не завершили, сломались, сдались как-то, либо приняли какое-то неправильное решение, дали какое-то деструктивное обещание клятву какую-то дали. и вот эти все вещи они забирают силу представьте что например ваша душа это как бы такой целый пазл да то есть вот такая мозаика а те жизни которые те жизни в которых были какие-то принятые деструктивные штуки они забирают из мозаики вот эти вот кусочки пазлики и получается что душа она как будто бы погрызенная такая вот. Ну и, соответственно, вспоминая такую жизнь и принимая в этой жизни правильное решение, вы этот пазл возвращаете к себе, приделываете, возвращаете свою силу. Вот. Поэтому э, воспоминания тех прошлой жизни нужно только для того, чтобы поменять взгляд, поменять отношения, какую-то клятву отпустить, какое-то решение перепрограммировать, выводы какие-то другие сделать. Вот. Например вот этой твоей девочке, да, которая там э, утонула, можно было бы сказать такую штуку, что в этой жизни э, есть возможность решать все ситуации, есть доступ к знаниям, есть доступ к информации. В этой жизни есть право на мудрость. Поэтому, если ты что-то не знаешь, в этой жизни можно э, обращаться к тем, кто знает просто. Вот в этом плане мы живем в хорошее время, потому что есть доступ к информации, вот, раньше такого не было.